в прошлой серии мы с вами благополучно исследовали станцию Омега. Да-да-да, друзья, побывали мы на совершенно новой станции и собрали там немало-таки новых чертежей. Если кому интересно, друзья, все есть в плейлисте по Сабнатике здесь в описании под данным видосики. Поэтому переходи в плейлист, смотри, там для тебя все очень свежее, очень годное и все актуальное. Да-да-да, друзья, все есть на канале Ура! Игра! Ну а мы переходим к дальнейшему нашему с вами э, развитию. Наткнулся, значит, я вот здесь на такой обломочек. Это, судя по всему, обломок у нас от э, огромного корабля Меркурий, да, который здесь затонул и его судьба у нас пока что неизвестна. Э, возможно, даже сейчас мы на него и сплаваем, проверим, что такого в этом обломке можно найти кстати, вокруг этих самых обломков валяется очень много ценных э, ресурсов. Да даже, наверное, можно было бы базу здесь какую-нибудь замудить, если бы здесь меньше было вот этих вот э, страшных монстров, которые здесь э, плавают. Вот так, ребят, выглядит этот обломочек, и мы, наверное, сейчас его э, исследуем. Так мне тут сказала женщина-диктор, что здесь слишком сильная геотермальная активность, а это значит, что нам в любой момент могут поджечь нашу а, задницу. Так, ну что, вход у нас с этой стороны, я так понимаю. Вот тут есть какая-то у нас дырочка, зацепочка. Блин, главное мне сейчас тут не заблудиться в этом обломке. Да, обломки здесь большие. Здесь что такое? Эту дверь разрезать нам нельзя, не получится. Так... Смотрим, что у нас здесь. Большие ящики, которые можно разрезать только лишь с помощью лазера. А лазера-то у меня вроде бы как до сих пор даже и... А, нет, поэтому с ними я ничего не смогу сделать. Так, медяшечку нашел. Пригодится определенно в хозяйстве ящик с, при с припасами. А там у нас батареечка тоже, конечно же, а, сгодится. Так, вот это, да, вот это находка. Вы видели, да, большая батарея. Это определенно пригодится, пригодится мне. Разрежьте, чтобы... Отпереть. Но резака, друзья, у меня нет, поэтому следующей моей миссии, конечно же, будет сплавать на базу и скрафтить там резачок. Кстати, ребятки, нашел здесь пластиночку музыкальную для музыкального автомата. Проверим, что у нас за новая музычка-то потом добавится. Так, еще куда здесь можно проплыть? Обычно еще бывают всякие лозы в вентиляцию, но здесь никаких таких лозов я не не нашел, только лишь вот эти вот помещения, которые я уже исследовал. Возможно, я что-то где-то упускаю, но... А, ну, иди сюда пузырчатый ты хрен! Ты мне пригодишься, обязательно тебя использую. Да, у меня вода вечно заканчивается. Ох, как здесь глубоко, смотрите-ка! Здесь, мне кажется, точно надо что-нибудь исследовать. Вот эти вот глубины и посмотреть, что же там находится у нас внизу. 200 метров, друзья, 200. Отплыл, ребятки, я чуть подальше от того места и нашел фрагмент жилого модуля для морехода. Я просто... В шоке, этого модуля у меня еще нет, я его еще до конца не собрал, но думаю, что надо здесь пошариться немножечко еще, и тогда мы найдем все части жилого модуля, да. И мне просто уже хочется сделать этот модуль, потому что я собрал уже несколько улучшений для своего морехода, а это конкретно улучшение мощности, улучшение скорости, да, усиление скорости. И, конечно же, в следующий раз, при следующей вылазке, я непременно поставлю эти модули на свой мореход, но, соответственно... Хотелось бы, конечно же, побольше модулей самих мне поставить. Я имею в виду модули вот таких, вот такого плана. У меня сейчас сборщик прикреплен, как вы видите. Блин, вот эти штуки бьются. И бьются они слабовато, но бьются, да-да-да. То есть, поэтому немножко подальше от них держитесь. Я к чему, ребятки? Надо удлинять свой мореход. У меня всего он состоит из двух модулей. А вот в этих вот краях, где я сейчас плаваю... Я уже нахожу второй модуль для жилого отсека морехода. Очень-очень интересно. Илите, смотри, что. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это там, смотри, плавает дура. Вот это там дурочка, смотри, плавает какая здоровенная. Она, надеюсь, меня не заметила. Я надеюсь, что нет. Так, мореходик у меня по максимуму обустроен. Я надеюсь, что этот на меня не заметит. Да, мы проплывем здесь очень тихо. По самому донышку буквально. И вот как раз, друзья, вот под этой дуриной у нас и находятся и разбросаны все жилые модули от морехода. Поэтому не думай, зритель, что здесь так все легко и просто. Я же вот здесь вот заныкался. Надеюсь, что меня сейчас не спалят. Да-да-да, я на это очень надеюсь. Да, эта, эта скотина плавает вот там. Вот смотри, какая она здоровенная. И сейчас я по-быстренькому постараюсь здесь вот этот модуль все-таки отсканировать. Еще один жилой модуль для мореходика. Возможно, даже заберу несколько кусочков лития. Есть такое дело. Но, блин, боязно, конечно же, здесь плавать, потому что... Ну ты сам видел, да, что происходит? Какая дурина там плавает. Она может стапать меня вообще в два счета, поэтому мне бы не хотелось оказаться на завтрак у нее сегодня, или на обед, или на ужин. Поэтому мы тихонечко отплываем, пожалуй. Да, надо эту штуку отплывать где-нибудь сбоку. Так, осторожный, главное не покоцать свой мореходик. Иначе ты отсюда точно не выберешься. Ну, все, ребятки, собрали мы, значит, жилой отсек для морехода. И теперь он нам поможет в наших с тобой дальнейших исследованиях. А его функционале я расскажу немножко попозже. Да-да-да, поэтому смотри, зритель, это видео до самого конца. Не отключайся. Дальше будет очень много интересного, годного контента по сабнатике Bellow Блин, какую-то рыбку, походу, я сбил. Да, друзья. Рыбку сбил. Черт возьми, рыбку-то мне как раз таки и жалко. Так, поплыли, ребят, к базик нашей. Сейчас там разгрузимся. Сейчас немножко там перераспределим все. Все ресурсики, да-да-да, прокачаем наш мореходик И будем уже думать дальше, как нам жить и куда нам плыть Итак, вот мы и на месте, вот она моя родная база Да, под названием база-центр а, Будет ли это моей основной базой, я пока еще ничего сказать точно а, не могу Но у меня планы на нее достаточно а, глобальные Она достаточно неплохо, удобно находится в центре карты И возможно я ее сделаю Основной базы. Но у меня такое ощущение, что у меня проблемы с электропитанием И как-то тускловато она смотрится внутри Пойдем проверим, как у нас там обстоят дела Черт возьми Внимание, работает аварийный источник питания Выработка кислорода отключена Ты представляешь, пока меня не было Здесь, значит, случилось ЧП У меня закончилось электричество на моей базе и надо срочно как-то эту проблемку исправлять. Всего, всему виной, ребятки, отсутствие солнечных панелей на крыше моей базы. Это большая, ребятки, ошибка моя. И работа всего лишь на одном генераторе, да-да-да, на биореакторе точнее. Так, давайте вот сюда мы сейчас сразу же высадим вот эти вот спиралевики, которые я насобирал в своих приключениях, пускай а, растут. И, наверное, сейчас разгрузимся немножко и добудем рыбки для своего генератора, чтобы он у нас уже затарахтел. Давай-ка мы тебя сейчас снабдим рыбешечкой. Так, кого бы еще сюда позапихивать? А, соленый артический пескунов я оставлю. Да-да-да, всех остальных пущу... В реактор. Все, ребятки, заработало. Вот в эту грядочку не мешало было? Вот сейчас мы и проверим. Нет, не, нельзя, друзья, высаживать сюда споры цветов. Они здесь вообще никаким образом не а, приживаются. Вот, ребят, смотрите, как я залез. То есть заходим сюда на сборщик. И потом вот так вот с бортика допрыгаем на крышу. Да что ж такое, не получилось с первого раза. Ну-ка, давай еще разочек. С бортика, друзья, на бортик встаем. И запрыгиваем на самую крышу. Во, с этой стороны мы поставили. Блин, не погодится что-то сегодня. И давай мы еще с этой стороны противоположно с тобой влепим. Хотя... Откуда солнце? Нам нужно максимально солнце ловить. Давай вот с этой стороны тоже поставим, чтобы можно было максимально ловить солнце. Итак, ну что ж, из тех, из тех чертежей, что мы нашли, можно сделать баллон сверхвысокой емкости. Да, нам потребуется глубоководные исследования, и этот баллон нам, конечно же, в идеале подойдет. Так, ну что ж, для его крафта потребуется много лития. Лития у меня было достаточно, 4 штучки, насколько я помню, да. И тот самый баллон, который у меня сейчас за спиной, который у нас идет баллон высокой емкости. Так, давайте, ребятки, это первое, что сразу же мы сейчас с вами и... Сделаем, да-да-да Для того, чтобы исследовать обломки Меркурия, да, лучше, конечно же, с этим баллоном, чем без а, него Также продолжаем прокачивать наш мореход с, с, Решила сделать также попутное, друзья, улучшение, такое как ускоритель для морехода Да, все необходимые компоненты я уже для этого дела а, подсобрал Только что с нами связался наш друг Алан и порекомендовал мне поискать еще один Артефактик. Я так понимаю, вот это место, до да, РК-8, теперь будет следующей нашей а, точечкой для исследования. Да-да-да, скоро, ребятки, мы туда обязательно сплаваем. Как только сейчас закончим, значит, прокачивать свой а, подводный аппарат. Мариход. На его изготовление нужны пласталевый слиток, два сетчатых волокна и три а, свинца. Самое сложное, друзья, было с поиском свинца. Если все остальное у меня растет практически на грядке под боком, то со свинцом пришлось немножко повозиться, поискать его здесь а, в окрестностях. И вот он, друзья, готов практически уже жилой модуль для нашего мореходика. БАМС. давай-ка посмотрим, что это за модуль такой. Сейчас мы его пристыкуем. Так, так, так, подожди, давай пристыкуем, сейчас его аккуратненько. Бабамс, есть такое дело. Вот, друзья, жилой модуль для морехода. Таким вот образом он выглядит. Самое интересное, здесь есть музыкальный автомат, с помощью которого можно воспроизводить музыку. Для чего нужно это устройство? Оно проигрывает музыку, чтобы я могла ее э, слушать. Что такое музыка? Я могу различать в ней определенную систему. Это математика, научный инструмент, она помогает тебе в исследованиях. Докопался, Аллан. Да, помогает, просто не так, как ты, скорее всего, думаешь. Музыка и математика тесно связаны, ритм это математика, гармония это математика, но в целом музыка это намного больше. Мы испытываем ее на эмоциональном уровне. Я ощущаю влияние на твой пульс и дыхание, она заставляет тебя двигаться иначе, людьми управляет музыка. Мы создаем музыку, и она приводит нас в движение управление. Тут ни при чем, Аллан, этому деревен деревянному не понять, друзья, смысл таких простых вещей. Так, и также, друзья, имеется здесь у нас табличка, точнее, настенная рамка, в которую мы можем поместить самые сочные, самые лучшие наши Фотографии. Пускай у нас будет, например, вот такая фотография здесь красоваться. Вуаля, друзья, вот таким вот образом у нас а, выглядит а, жилая комната на нашем мореходе. Из полезного здесь еще есть у нас кроваточка, на которой можно поспать. Никаких дополнительных, друзья, здесь ящичков вы не найдете. То есть это, по сути, кроваточка, это музыкальный автомат, это рамка для ваших любимых фотографий. И, собственно говоря, и все. Но полезности, то есть, у него не совсем много, да, кроме как то кроватки, с помощью которой можно будет день на ночь, точнее, ночь на день менять, и а, все. Ну и давай сразу же поставим два модуля, которые я сделал также для морехода, и посмотрим, а, что они нам м, дают. Первый модуль, это у нас модуль-ускоритель для мореходика, а второй это улучшение мощности. Ну, в принципе, я тебе так скажу, что обычная тяга у него стала ничуть не хуже, чем это было до этого. Но это потому что мы, скорее всего, поставили модуль мощности усиления. Да, ну и плюс есть теперь у нас ребят, ребятки на shift вот такое вот ускорение, которое достаточно нехило разгоняет наш мореход. Да, классной скорости, я вам так скажу. Но при этом режиме у нас расходуется сильнее заряд батарейки, так что имей в виду, дорогой мой зритель. Ну и с музычкой гораздо веселее, я так скажу. Да, то есть модуль жилища имеет определенные плюсики. Да-да-да, есть специальная папочка, в которую ты можешь загрузить свои треки. Ну и заодно у нас, смотри, с тобой стемнело. Давай затестируем сейчас с тобой спальную короваточку. Вот таким вот образом мы просто ложимся и отдыхаем балдея всю а, ночь что происходит с тобой во сне меня дергало из одного неприличного нелогичного мира в другой и это было в, и это было в центре мне снились сны мозг работает таинственным образом когда мы спим это, это служит какой-то цели весьма дезориентирующие и раз, разрозненные мысли случайные образы и ощущения Никто точно не уверен, для чего это. Есть теории, но сны снятся каждому человеку даже многим другим млекопитающим. Это доставляет удовольствие? Иногда. Во снах мы можем испытывать невозможное удовольствие и так, и также невозможные ужасы. Иногда я могу летать, иногда я зову Сэм на помощь и не могу дозваться, а иногда я в одном белье защищает докторскую степень. Твой биологический отклик говорит, что полет это самый приятный сон, поэтому я надеюсь, что он будет чаще всего. В основном ради моего собственного блага. Такой наблюдательный Алан! До музыки он докапывается, до снов до моих докапывается, До сколько можно-то уже наблюдать за всеми моими действиями? Иди отсюда из моей головы, пошел прочь! Поплавав здесь немножечко, я, ребятки, обнаружил вот такой вот артефакт. Повторное обнаружение этого места после стольких лет хранения наведет одновременно уверенность и беспокойство. Мое соединение с сетью становится сильнее, хотя незначительно. Надеюсь, ты продолжишь их искать. Мы, ребятки, сейчас только что наткнулись на внеплановый артефакт, быть может я поторопился, да, найдя этот артефакт, и мне просто Алан не успел про него сказать, но это тоже, друзья, артефакт под названием обелиск, возле которого находится модуль хранилища, и после ребят исследований нам дают какой-то чертеж под названием квантовый шкаф. Быть может, это нам поможет. Ничего себе! Шел, значит, я за одним артефактом, а нашел совершенно другой. Да не может быть этого, друзья. Мне просто глазам своим не верится, что я сейчас сделал вот такой вот, значит, ход конем. Да, и там, и тут, как говорится. Квантовый шкаф. Хранилище, чье содержимое находится одновременно во всех квантовых а, шкафах. Что-то мне подсказывают, это аналог эндер-сундука из Майнкрафта, да, и в котором можно а, брать ресурсы, находясь вообще а, в любой точке и открывая этот самый сундук. Ну ладно, я думаю, что это так оно и работает. Будем, ребятки, практиковать, будем тестировать, как оно есть на самом деле. Ну и давай поплыли уже в другое место. Но мы так и не добрались, друзья, до Ку-59, потому что здесь нет а, туда прохода. Я думал, может быть, вот через это место мы сейчас как-то проберемся. Но нет, друзья, у нас а, Ку-59 находится вот в том месте. Мне, ребят, нужно с этого острова вывести ресурсики. Пингвины, вы не против, если я заберу тут у вас кое-что интересное? Алло, здоровенько, здоровенько, пингвинчик. Я заберу у вас тут кое-что. Мне нужно здесь кое-какое деревце срезать, точнее, часть дерева за которым у меня все никак ноги не дойдут. Это, ребят, дерево. Интересно тем, что на нем растут интересные орешки, которые можно лопать с интересом. Но я почему... Вот они, ребят, те самые деревья, про которые я вам говорю. Кстати, в этих пещерах можно взять... Вот они, ребят. И вот эти самые орехи подковника. Подковник, он называется, это самое дерево. Я хочу его посадить на своей базе. Вот, они очень питательные, да. У них ценность в том, что они добавляют не только здоровье, но еще и еду и воду. То есть они практически по всем параметрам э, восстанавливают э, вашего персонажа. То есть и водичка, как мы видим, да и еда. Все можно восстановить с помощью этих орешков, поэтому я, пожалуй, возьму на базу несколько таких. Вход в новую локацию под названием шахта какая-то там, я уже что-то не помню. Шахта Копла, друзья, да, это еще одна локация. Мы, наверное, здесь сейчас с тобой и заскринимся вот таким вот образом. Шахта Копла, друзья, давайте внутрь зайдем и посмотрим, что у нас тут есть интересного. Здесь есть рубинчики, пригодятся. Здесь есть у нас... Ох, ничего себе, как здесь эпично-то все. Да, действительно, ребят, шахта. Я так понимаю, нам сейчас надо будет погружаться гораздо глубже. Как хорошо, что здесь есть вот эти вот а, растения с воздухом. Давай внимательно здесь осмотримся, что у нас есть в этой а, области. Где-то можно что-то было отсканировать, мне показали. Так, это что такое у нас? Подожди-ка. Что такое? Стыковочная шахта? Серьезно? У меня до, до сих пор, друзья, не было стыковочной шахты. И, наконец-таки, она у нас появилась. Наконец-таки мы сможем нормальную стыковочную шахту сделать себе на базе. Так Это кто такой там на дне плавает? Алло! Привет! Я тебя вроде ни разу не встречал. Это, ребят, камни-дробитель! Что-то мне кажется, что этот дробитель может с легкостью и череп не продробить, да, при желании, если он этого захочет, но он вроде бы выглядит миролюбивым достаточно созданием, он вроде бы на меня не рыпается. Это у нас, ребят, фрагмент электростанции, если что, точнее теплоэлектростанции, да-да-да, которые можно ставить, если вы живете где-нибудь на каком-нибудь вулкане, тогда вам точно не придется... Искать источник энергии Он у вас, грубо говоря, уже будет под задницей Если у вас будет собрана теплая электростанция Комната сканирования Ну, комната сканирования, ребятки, это, этим меня не удивить Она у меня уже имеется Надо разрезать, чтобы открыть Обязательно, друзья, мы это сделаем Но сначала... О, вот они и крабы, друзья, замечательно Краб номер один Есть такое дело Мне еще, ребят, собр... осталось собрать одного краба Одного я краба отсканировал Да, но не вот этого краба, а мне нужен костюм краб. О, здесь еще лежит фрагмент бура вот вроде бы фрагмент бура я еще не собирал. Да-да-да, конечно же, его сканируем. Так, иди отсюда, мне от тебя ничего такого а, не нужно. Ты, членистоногое создание, разрежем все это дело. В таких контейнерах иногда бывает очень... Вот, например, энергоичейку нашел. Что, разве плохо, что ли? И ныряем глубже. И еще один, друзья, краб. Да, точно, друзья, собираем мы краба целиком и полностью. И после этой, этой, этой серии, да, скорее всего, в следующей серии вы увидите уже меня щеголяющего в костюме. Краба, вот в таком вот в эпическом. Да-да-да, давно, ребят, я хотел уже его, да, ну скоро это случится. Так, медные провода у нас тут валяются. И еще, друзья, одна рука, еще один фрагмент бура костюма а, Краб. Да, нужно быть внимательными. Здесь, да, обшаривать все просто-напросто на своем пути. И тогда вы будете вознаграждены. И здесь у нас улучшение. Ничего себе! Еще и улучшение отдельно нашел. Вот это, ребят, одно из самых полезных улучшений на костюм краба, это реактивность. Реактивный двигатель И вот он, ребятки, тот самый артефакт За которым, собственно, мы сюда сейчас с вами и шли Вот здесь он и находится Так, что это у нас такое здесь? Найдено новое место Возможно, его данные расскажут мне что-нибудь новое Говорит мне голос Я собрал достаточно данных для экстраполяции Местонахождения компонента для моего тела Я добавлю сигнал, говорит нам Аллан ну что ж, добавляй, добавляй, давай, Алан. Местонахождение у нас добавлено, и в следующий раз уже мы поплывем именно за новым совершенно, новой частью для нашего с вами друга Аллана Какое-то яйцо, друзья, я нашел, нашел существа. Что-то, мне кажется, в этой шахте я еще не все исследовал. И мне кажется, здесь у нее большой богатый потенциал. Так, давай-ка мы сейчас с тобой возьмем немножко вот отсюда ресурсиков. Да, да, да. Тут у нас очень много рубинных залежей, я, смотр... я так погляжу. Ребят, можно здесь очень много путешествовать, можно здесь много... Я, похоже, да, добраться до самой сути этой шахты. Тут, ребят, реально много ресурсов скрывается. Но мы обязательно сюда как-нибудь прибудем, пока я делать этого не стану. Я просто-напросто заберу отсюда вот эту штукенцию. Да, давай посмотрим, что у нас здесь такое. Налобный фонарик? Такое разве было? Заберу КПК... И, наверное, ребят, придется сейчас уже ехать обратно. Я бы здесь еще пошарился, но, блин, у меня запас кислорода ограничен, да-да-да. Ну и чтобы не забыть, где это у нас вход в шахту находится... Я решил здесь поставить меточку, например, радио радиомаяк можно скинуть, и у нас входящее сообщение. Давай послушаем нашего Алана. Здорово! Как люди существуют с таким ненадежным и недоразвитым телом? Прошу прощения, мое тело отнюдь не недоразвито. Я очень хорошо над ним работала, чтобы привести его в нынешнюю форму. Да, но в целом форма не идеальна. Она использует примитивные шаровидные суставы. Вот на вот а вот зазнайка какой. Ты что-нибудь вообще считаешь непримитивным, Алло? Люди и так выторговали у эволюции побольше извилин в мозгу. И противопоставляемые пальцами Пальцы рук Верно, противопоставляемые пальцы Это здорово, но все телесные формы временны А предел мечтаний – Это возможность перерождаться Когда тело откажет Мое тело, моя собственность Оно у меня одно, я его холю лелею Оно со мной растет, у меня одна жизнь Мы сажаем мы деревья, чью тень никогда не сможем ощутить Мы строим для будущих поколений Благодарю. Но, опять же, крайне неэффективно. Ты ужасно действуешь на нервы. Ты это знал? Я надеюсь вскоре вновь увидеть формы моего народа. Ну что ж, друзья, курс на Меркурий. Пока, значит, я плыл к Меркурию, я понял, что, оказывается, ту часть, которую я исследую, это одна из маленьких частей этого большого корабля. Вы только посмотрите, мимо какой части я сейчас проплываю. Да, друзья, на самом деле корабль гораздо больше, чем вы думаете, и там есть что, на самом деле, есть чем поживиться. Мы непременно будем исследовать и вот эту вот тоже часть, но немножечко попозже. Для начала давай мы с тобой все-таки закончим исследование вот в этой части Меркурия. Да-да-да. Остановите, остановите, видите, видите, надо выйти и собрать литий. И главное, не заблудиться нам здесь. Так, отлично, заходим вовнутрь. Вот эту дверь, по идее, можно было бы вырезать, но нет такой возможности разрезать. Давай этим сейчас и займемся. Что у нас тут такое? А тут у нас топливный стержень для реактора, серьезно, и он целый. Я просто в шоке, друзья. Как, как же просто можно найти топливный стержень вот так вот просто в ящиках? когда в обычной сабнатике такого вроде бы сделать нельзя было. А тут, кстати, добавили такой возможности. Можно теперь ништячки всякие искать вот в таких вот интересных а, местах. Ну что ж, давайте разрежем здесь что-то у нас, какой-то интересный щиток. И что у нас тут такое, чтобы, кто бы мог подумать? Фраг... Ф... Что такое фрагмент узла параллельной обработки? И что это такое, интересно бы узнать? Один. Мы нашли один фрагмент узла параллельной обработки. Обработки. Ребятки, если честно, вообще я пока что без понятия, что у нас за фрагмент параллельной обработки-то такой, но думаю, со временем нам игра расскажет немножко поподробнее об этом. Так, ну что, я думал, здесь еще есть какие-то лазы. Еще есть какие-то проходы. Но не тут-то было. Наверное, стоит с другой стороны на это все дело посмотреть. Возможно, где-то еще есть какой-то проход. Пойдем-ка поищем с тобой, дорогой мой друг. Да-да-да, мне прям самому уже интересно. Это, ребят, не один, мне кажется, вход. Потому что смотри, какой большой у нас обломок. Да-да-да. Хотя, может быть, и это. Хотя, может быть, и один это вход. Не знаю. Посмотрим, ребят. Надо все-таки исследовать все детально и по максимуму. Вот с этой стороны какой-то вроде бы типа входа есть, но это, друзья, не вход. Это тоже у нас не вход. Хм, оказывается, обломок-то не такой большой оказался. Да-да-да, я думал, он будет гораздо больше. Но, по всей видимости, мы исследовали его по максимуму. Ну и нашли, конечно же, какой-то нестандартный обломок. Да, первый раз такой вижу. И давай почитаем, что это такое у нас сейчас было? Где, кстати, что открылось у нас? Не пойму, и в чертежах ничего нет Какая-то, ребят, секретная, походу, технология Ну, я думаю, насколько она секретная Мы узнаем, конечно же, друг мой дорогой В следующих моих видосах По Сабнатике Беллоу Будет для тебя своеобразной такой Интрижечкой, ну а если уже не интрижечкой Является для тебя этот момент То можешь смело писать мне в комментариях Рассказывать, да спойлерить вовсю Я, конечно же, против не буду Ну что ж, зритель, что ты думаешь по поводу Моего выживания и прохождения в Сабнатике Да-да-да, напиши, пожалуйста смелее комментарий свой, да мы с тобой конечно же все это дело обсудим. Также если у тебя какие-то есть годные крутые идеи относительно этой игры и не только тоже смело ими делись мы с тобой конечно же обсудим и возможно в ближайшее время твоя предложенная идея окажется в виде видео на моем канале. Ну что ж друзья, играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся продолжение следует конечно же.